Можно ли познать магию, не ставя себе к такой цели осознанно? Если идет человек идет за чем-то, к какой-то своей цели, он итоге становится способен к постижению и восприятию магии. Всегда ли к ней способен прикоснуться только истинное его желающее? Или контакт с магией всегда своего рода предопределенность? Человек может очень хотеть и не получить, а может наоборот. Да, может так, а может всяк. И очень часто бывает, что люди, которые о магии совершенно не помышляют, попадают в сферу ее внимания, да, попадают в сферу ее интересов. Вот. И тогда его движение по этому пути оно как бы предопределено, знаете она как магнит захватывает тебя и волочет в определенную сторону, когда уже ну, просто ну, совершенно не отвернуть. Некоторые считают, что именно в таком состоянии надо к магии идти, то есть не хотеть ее. Да? Но опыт и статистика показывают, что однозначно, Однозначного ответа, как надо, его тоже в магии не существует. Многие, которые очень желали и дошли, есть. И которые не желали и пришли, тоже есть. Равно как и наоборот. И желающих, и не желающих, не попавших к своей цели, тоже очень и очень много. По какому параметру магия выбирает себе своих носителей? Не, никто не знает, ибо алгоритм магии непостижим. Но постичь их наша задача, хотя это невозможно. Вот такой парадокс.